Всем привет! И сообщество. Буквально вчера только получил э, набор заказа Казан серии Супер 12 литров. Заказ номер 1810. Очень долго ждал. На данный момент Казан находится на обжиге. Э, тесть его в гараже. Сейчас на данный момент обжигает. Погода у нас, конечно, не супер, но. Зимние уже, буквально на выходных мы уже будем готовить таяллах плов. Также хочу сказать, что мне в подарок прислали данный ляган. Ляган, он очень изумительный, очень красивый. Я его сейчас украсил уже с чесноком, головками чеснока. Также в подарок прислали зира, натуральная зира. Очень вкусно пахнет. И также набор специй. Набор специй тоже очень замечательный для плова. Казан серии супер вообще. Конечно, это чудо. Это я не знаю. Таких казанов нету нигде. Нигде абсолютно. Только можно купить на, в магазине Wikimart XYZ. Очень хороший. Также мне понравился леган со своей росписью. Роспись просто, просто, просто замечательная. Что еще очень удивило. Моя фамилия Латфулин Ренат и на данном Лягоне есть такая гравировка. И меня это очень удивило. Это буква Л и буква Р. Как будто инициалы. Вики Март угадал все что я хочу вот это расписная работа ручным ручными мастерами сделано такого легана нигде не найдете нигде еще прислали подарок шумовку шумовку расписную вот такую под козы. и черпак черпачок тоже в промокоде перед заказом я указал у меня сайт дистиллируем и мне прислали вот такую шумовочку. Шумовки тоже очень замечательные, качественные, выполнены, очень качественно. Гравировка это из нержавеющей стали. Нерж Очень хорошо смотрится. Ребята, выбирайте, не пожалеете. Все пришлют, все. Ребята там работают. Очень хорошо. Очень всем советую. Заказывайте, не пожалеете. Еще раз говорю, заказ 1810. Жду от вас. А, в дальнейшем буду заказывать еще один казан для родного брата, моего решата. Он тоже любит готовить плов. И вместе будем готовить. Всем пока, спасибо. Было хорошего. До свидания.